Давайте посмотрим, каким образом быстро можно заработать деньги. Вот образно, например, человек, который вообще не в теме, он даже профан в продажах, допустим, да, он просто приятный человек, который там любит разговаривать, да? ну, с людьми и людям в принципе это нравится. Вот если вдруг у риэлтора оказалось до да, порядка, например, 60 потенциальных покупателей, которые выходят с ним на общение, которые лояльны, у которых есть либо одобренная ипотека, либо наличка. По их запросу в среднем они хотят э, приобрести э, какую-то квартиру средней стоимости. То есть это не обязательно самая дешевая однокомнатная квартира где-нибудь на окраине города. То есть нормально адекватный запрос, нормально адекватный бюджет. И даже если у вас не хватает объектов, поставьте двойки в чат, кто понимает, что даже при таком раскладе, если ты с ними общаешься, они общаются с тобой, они обратились к тебе за, подбору, за подбором и не собираются от тебя никуда дергать и четко рассказывают, что им надо и готовы рассматривать твои предложения и ждут, пока ты их выведешь на просмотр. Но нужно быть идиотом, чтобы не продать. Ну серьезно. Но нет у тебя объектов, пойди к соседу. Я не знаю, зайди в любое агентство недвижимости, договорись с ними поработать 50 на 50. Зайди на авито и уладь собственника, если у тебя 60 человек на сделку, ну, только дурак совсем самодур, который вообще ему не горит продать свою квартиру, не согласится. Большинство согласится, скажет, ну ладно, давайте на месяц попробую с вами сработаться. К застройщику, то есть, если ты приходишь и просто хотя бы экселевский файл показывает, что у тебя есть списком эти покупатели, но на дурака хотя бы попробуют за минимальные деньги поработать. Ну, окей, докажи мне, давай, покажи, что ты можешь. Ну, то есть, получается, если нам нужно быстро заработать деньги, нам необходимо покупатели. Давайте посмотрим на другом примере. Вы сейчас решили продавать мандарины. Сезон мандарин. Ну, то есть, все хотят купить мандарины. Но если вы просто стоите на рынке между всеми остальными и продаете свои мандарины, ну, вы сколько-то продадите, но немного. А если вы, например, делаете лендинг свой сайт да на него начинаете настраивать рекламу и у вас там допустим предложение а, а, продаю а, мандарины оптом вот оптом вот вы можете продавать действительно по интересной цене и а, к вам начинают валиться заявки ну все всех людей которые в принципе закупают где-либо мандарины Ну, то есть в каком случае в первом или во втором вы продадите больше поставьте пожалуйста циферки в чат один или два ну, то есть, этим отличается масштаб маленький от масштаба большого. При том, при всем, что и то, и то схему может реализовать один человек. Ну, то есть, физически, это, во втором случае, это может быть не компания. Это просто вот у тебя гараж, забитый мандаринами, и ты один. И ты сам выгружаешь, сам принимаешь звонки, сам настраиваешь трафик, сам продаешь. Ну, то есть, это до смешного просто, друзья. Удивительно, потому что большинство людей ждут себе какой-то там суперсложный велосипед, который так тяжело реализовать, наверное, поэтому у богачей есть деньги, наверное, поэтому они такие классные. Правда состоит в том, что чем проще, тем более рабочая история. Но ничего суперсложного нет. Если вам что-то толкают, сложную какую-то систему, многоходовку, ну то есть, если бы мне вначале в агентстве недвижимости сказали, дорогая, ты поработай, пожалуйста, два с половиной года, а потом у тебя появится сарафанное радио, а потом они к тебе как попрут твои клиенты, а потом ты обогатишься, я бы сразу поняла, что это какой-то развод, реально. Да, это так и будет, но два с половиной года, что мне делать? Ну то есть, на какие шиши мне жить, простить, пожалуйста.